пшеница, которая после этого становится для нас хлебом насущным. А вот что же течет сверху с неба? А сверху с неба течет дождь. А скажите, что может сделать дождь, когда он течет на вас? Сразу же хочу сказать, если вы грязны, то дождь может снять предпосылки вашего загрязнения. Таким образом, все, что течет сверху, это может вас очистить. А все, что дается снизу, это и является материальным ростом. Таким образом, объясните сейчас мне, как эзотерику, как работает практика «дождь из денег». То есть, если человек гипотетически представляет дождь, который льется с неба на него, то тогда к чему это приведет? К смыванию из его жизни полностью материального благополучия. Именно поэтому часто люди, которые используют эзотерические практики без философии, без знаний,